Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, э мы с вами э обчистили дом Донала, вот, теперь нам нужно найти браслет Рэндла. Вот, в комментах вы написали, э сначала вы написали то, что, возможно, э в каких-то местах канализации, где я еще не был, он лежит, но потом э добавили еще в комменте, что... Все-таки а, браслет лежит у Тома в комнате, помните, да, Тома, который возле дома Рубина, а, чувачок такой был, вот, у него в комнате а, находится браслет, вот, но мы вроде с вами, как бы, не знаю, вроде там осмотрели, ничего не нашли такого, вот, Ну, видать, хреново мы там смотрели. Поэтому придется, значит, вернуться. Ну, и как раз нам все равно, короче, возвращаться в эти канализации, смотреть те места, где мы еще не были. Вот, поэтому... Поэтому как раз вернемся к тому. Так, я еще не был, знаешь, где. Погоди, а... Я еще... погоди, мне еще. Я. Я не был вон там. Вот. Но! Давайте сделаем, знаете, следующее, короче. Так, погоди. Я что-то заблутал опять. Давайте сделаем следующее. А сейчас отправимся туда, к Тому. Найти надо вход. К тому. Потому что все равно сюда возвращаться а Выход у нас находится У Донала, судя по всему Вот Так Да, па паучок, я помню Вот И, короче, когда вернемся сюда Ну, заберем браслет, когда вернемся сюда Как раз попробуем Зайти там где охрань, охрана ходит показалось что что-то лежит да что? Блин, застрял в пауке вот как раз там посмотрим судя по всему те места где я не был находится как раз таки там где ходит вот эта охрана ой Туда пока не пойдем. Мне нужно найти. Это что? А, просто окошко. А, все, окей. Вот начало. Рубин у нас находится с правой стороны. Как раз. Идем сейчас быстренько сбегаем туда. Так. Там еще чел какой-то стоит. Эй! И неизвестно. О, мне эти чертовы крысы. Так, <звуки> да, я что-то видел или мне это показалось? <звуки> хм, все спокойно. <звуки> Здесь Ух-ты, ух-ты Так, ладно Так, ладно, мы туда потом зайдем Ладно, пер первоначальная а, задача у нас найти, короче, браслет Идем за браслетом Так, окей, эти места я помню Главное, бляха, потом опять не заблудиться. Я же помню, здесь плутал, да? Отлично. Не знаю, посмотрим, насколько ваша наводка будет правильной. А, ну здесь, по-моему, ничего нет, да? Я не туда вышел. Вот опять, вот опять я начал, короче, плутать. здесь ли Том у нас находится, нет? По-моему, в каких-то таких вот этих комнатах был, да? Так, ладно. Бляха совершенно запутался. Судя по всему я не туда повернул, надо было Так, я пришел Так, вот сюда вот Я сейчас наверх О! Том, да? Так, и где? Опа, смотри, что я тут пропустил, еще и кучку золотых. Так, погоди, а ну и где? О, вон оно, вот он браслет. Как запрятали-то, конечно, я здесь не, не усмотрел. Теперь возвращаемся. Теперь сейчас э, надо нормально найти дорогу, короче, правильно, сразу же, а не опять блуждать. Так. Окей. Ага. Окей. Ага. А -а -а. Опять кругами я начал бегать. Так. Так, погоди. сюда нет леда да берем туда а, здесь я вот рубанул давай-ка заглянем еще Там, смотри, щел стоит Так, надо как-то Давай, потушим так Там еще ходит Что-то сверху Оп. Здесь что-то не так Сиди здесь, город. Тихо-тихо-тихо, только не стреляй принципе смысл. Мне тут не забраться. Это как потратил, короче, эти стрелы. Ну ладно. Так. Вот сюда. Ага. У меня есть эти вспышки? Нет у меня вспышек. Надо их, короче, просто тупо отбежать, наверное, А, они свалили. <соединяя> <соединяя> Здорово. Ну что, слабо? Тут дверь какая-то. Ах ты, падла! ладно хрен с ними вали да да да да Ёха. тут охрана что это было а -а -а -а -а -а -а. мешочек так он ну, туда я не залазил эта дорога ведет к дону по моему да так, а где еще ну, в принципе вот это, вот это тоже наверх ведет да. что я по лестнице забрался да о, смотри там, золотишко а? Ага. Леха упал. И лестница. Так-то, в принципе, у нас все э, сделано. Нам только надо <coughs> свалить. Ну, сейчас дополнительно просто я хочу посмотреть, где я не был. Так, у меня пять стрел осталось. Так. Ага. Нормально еще стрел поднабрал. Шумовая. угненная, Обычная, да? Так, и записули. Дэви, пока Доналд с Рубином заминают свои делишки, лучше залечь и не высовываться. Я все-таки человек Донала и не могу рисковать лезть э, на северную сторону. Окей. Допустим. Оп. Так, а откуда я пришел? Там красный ковер какой-то. Значит, я там не был, я пришел вот отсюда, да? Здесь что? Какой-то костер. Вообще, как эти, как кроты, короче тут нарыли. Прям просышку дайти. А кто? Ага, кто это там? А -а -а -а -а -а. <связывая> Эй, <связывая> Я, все, я тебя прошу стража сюда. <смех> стой стой да иди ты лес много стражи все равно не назовешь так окей а, что у нас здесь маховая стрела Лоб. Хорошо. Ахот там стоят еще. Ну так будет нормально. Окей. Опять чутким сном, наверное, слепит. Да? получилось уробить огурчик у меня смотри только жизни чего вы, че вы молчите еще одна муховая стрела так а где он Ай-яй Где Идем сюда, пойдет. Стража, как он меня увидел, я был в тени. Стража, это Гарет. взять его! Ой, да хрен с тобой! Какое сыкло просто какое-то чтобы сразиться, да? Так, где я еще не был? Ну-ка, подскажите мне. Надо туда идти, где вот стоят там Стражники. Вот сюда. Здесь я еще не был. Наверное, меня подводит зрение. Все успокоилось. Так, что я попаду? Смогу? Есть какой то не знаю, по одной путь, потому что, блин, они так стоят там, они меня увидят, если я буду заходить, короче, они меня не увидят. Может здесь как-то вот обойти можно? Носу. О, не надо было мне выходить из союза Ты что-то ну. видел? Ничего не видел Лежи здесь, окей Короче, они говорят, что У Донала и Рубина Короче, какие-то, как, ну, противостояния насчет этой вазы Короче, они друг с другом тут да, да ты опять, наверное, болван, если знаешь, вот этот вот луч, напугал да, да. то да, да. Знаешь, вот этот лучник, короче, он смакивает на этого, знаешь, на маленькую собачонку, которая тявкает, но не дерется. Так, смотри, что-то взял и так еще что-то взял. Окей, Твалит от меня, ну. Что такое приставучий-то? Да! ни хрена он такие маневры вытворяет, а Леха Свирепый, свирепый, верю. Слабак. Ты будешь истекать кровью Фу, получилось все-таки оглушить его Так, а там этот Тявка еще лучник где-то, да? Окей Годя, в принципе все нет? Нам пробрался чужак. Луча на повороте, блин. Так. Я не знаю. Я все посмотрел. Опа, дверь техает. Так, ключи подойдут. Ключ открыт. А, это казино. Понятно, а туда не надо. Туда нам не надо. Так, идем дальше. О, здесь мы не были. Отлично. Не ломается? Хорошо. Кто здесь? Гарретт. Ты, наверное, болван, если пришел сюда. Ну, падай, падай, а ну упади <связывая> Хорошо Давай, Так, кто-то еще там смотри, там что-то есть. Ну, даже тушить надо было, короче. Полстапус какой-то. Хлоп. Ага. Водная стрела. Так, еще денежки. Так, так. Богатеем, богатеем, Магрин, а, если понадобится при, прийти, пользуйся задней дверью 47. Не наплевать, что там случится с твоей одеждой, я хочу рисковать тем, что подонки Рубина проследуют за тобой. Пока я не получил свой ключ обратно и не поставлю вазу на каминную полку, тебе придется бериться с неудобствами, Донал. Угу. Короче, в эти места я должен был прийти э, до того, как я попал в э, особняк Донова. А я, видишь, как ты сделал по-своему это все. Окей, ладно, здесь все, в принципе. Остался только вот этот э, лучник, который явкает и ничего не делает. Так, ну возвращаемся, короче, к Дону, я так предполагаю, да, и выходить надо. Так, дорогу бы вспомнить только еще, ну вроде так сюда, так, правильно же, да, угу, так, так, так, Так. так погоди нет вот дорога к дону я шел сюда а потом я повернул куда не сюда я повернул вон туда Да, паучки нет да нет да нет да нет да. Да, здесь я убил паучка Потом прошел сюда так, Лестница, окей Вот еще вот сюда Да, свалит от стены, от, ст... от этой Так, я еще вот сюда не залазил, погоди-ка Стоять. Здорово Играя, Спайдермен. Да. Неудачно вышло. Стоять. Как ты стрельнул так? Тебе придется Так, стоп. Не думаешь, так, не ну, напрягает Давай, вот этот... Ой, он куда-то пропал, что что здесь. Ой, он куда-то пропал. Не волнуйся. Я сейчас сделаю так, вы. короче. Прыжки же, я могу. Ах ты, скотина. Далеко. Я тебя быстро найду. Я видел здесь чужака, будьте на готове. Ах ты! Ах, скотина! давай сюда иди я знаю сейчас тебя так минус один отлично тебя понятно короче ну ладно отдыхай Так, надо его за углом ждать А? Все, отлично Так, и куда это меня приведет? 47 а, а а Ну понятно, я вон там в дергал Короче, я зря вообще сюда пришел все, идем, короче, к Доналу. Вот. Я зря здесь мучился, зря старался. Но зато поняли, что это за место такое. Так, идем к дону Донал. Погоди-ка. А, не понял. Вниз, что ли, надо? Погоди-ка. Я, ж, я я же забыл дорогу окей okay. 47 да вот все все но у теперь нужно собственно найти Так там наверх должна быть дорога Сюда. старая добрая столовая так так, так так и вот выход я надеюсь да да все отлично все отлично все шикарно Наконец-то, наконец-то Так, и что у нас по статистике а, Получилось а, Мы убили, прикинь, 2 часа 20 минут На эту миссию Так, найдено Ну почти, смотри, почти все, нашли а, Обчищено карманов 11 из 18 Раскрыто замов 15 а, глушну 62, прикинь Унесено урона 87 Получено урона 19 Извечено 15 Надена врагом тел 2. Понятно. Так, убитый 1, это паук был. И 8,5 часов мы уже играем в эту игру. Окей, okay, друзья. В принципе. С гильдией воров у нас все закончено. И в следующей серии уже перейдем новой миссии Кому пожалуйста ставим лайки, подписываемся на канал, группу вконтакте а, Комментарии пишите побольше Потому что с лайками у нас На ютубе сейчас беда Вот а, Ютуб там что-то не робит Так что делимся с видео Пишем комментарии, подписываемся в группу вконтакте На инстаграм И всем пока, с вами был Валерий Всем удачи